Старше египетских пирамид. Дальмены – места силы. Здравствуйте, уважаемые зрители! Всем привет! Замечательный информационно-практический материал с сайта Валерия Денисова, статьи которого уже не раз публиковались на нашем канале. В конце видео я также расскажу об уникальном событии, которое состоится уже этим летом, и вы можете также в нем принять участие. Итак, дольмены Кавказа старше египетских пирамид. На протяжении своей истории люди разных культур возводили сакральные сооружения с разными целями. Пирамиды, величественные храмы, крепости, звезды, дольмены. К сожалению, о последних мы знаем совсем немного, поскольку информация о них искажается или умалчивается. Официальные исследования этих сооружений проводились очень мало и поверхностно, а общие выводы археологов построены на парадигме о примитивности духовной жизни наших предков. Даже Википедия дает информацию о дольменах Западного Кавказа. Всего известно около 3000 дольменов, включая разрушенные. Из них изучено не более 6%. При внимательном рассмотрении дольмина у Краснодарского края видна грандиозность исполнения, техническая точность и отделка барельефов. Это приводит к размышлениям об уровне сознания наших предков. Никаких письменных источников, только лаконичные символы на некоторых сооружениях, полустершиеся следы культуры забытых народов, ювелирная подгонка многотонных плит, Соблюдение качества камня – простая и суровая красота смысла. Похоже, строители знали, что нужно пройти сквозь тысячелетия, а что станет лишним и потому превратиться в прах. Дальменная культура охватывает берега Средиземного моря. Есть дольмены во Франции, в Англии, в Испании и Португалии, в Болгарии и на Мальте. Есть они и в Индии, и в Северной Корее, в Турции и Палестине. Наибольшее число дольменов в России находится на территории Северно-Западного Кавказа, и расположены они в прибрежной полосе Краснодарского края, которая тянется от Новороссийска до Ачамчиры в Абхазии на 400 километров. По ширине эта полоса местности на 75 километров уходит в горы. Дальмены старше египетских пирамид, хотя официальная археология определяет их возраст до 5000 лет. Некоторые исследователи обоснованно утверждают, что дальминам около 10 тысяч лет и более. Практически незамеченной осталась информация об исследовании возраста дальминов от кандидата технических наук из Обнинска О.Н. Комиссара. Он исследовал дольмены у села Пшада поблизости Геленджика. В его статье за 2011 год о возрасте дольменов Кавказа изложен аналитический метод исследования возраста камней, содержащих кварц, на основании многолетнего анализа структурной поверхности уже построенного дольменом. Исследователь оценивает возраст деревни дольменов у села Пшада не менее 10 тысяч лет. Ссылка на источник активно «Статья О.Н. Комиссара» будет мною опубликована позднее, пишет Валерий Денисов. Далее, кто и зачем строил дольмены? Принято считать, что дольмены использовались как погребальные сооружения наших далеких предков. Однако, как свидетельствуют факты, признаваемые официальной наукой, Возраст костей и погребальные утвари, найденных внутри дольменов, значительно моложе возраста самих дольменов. В тех немногих дольменах, где обнаружены останки человека, сами останки относятся к более поздним временам, чем сооружение этих мегалитов. Это так называемое вторичное использование, когда на смену одной культуры приходит другая, используя строение предшественников как места захоронения – не догадываясь об их изначальном предназначении. Официальная археология признала тот факт, что те редкие человеческие останки, найденные в некоторых дольменах, часто не были захоронениями. Непосредственно в дольмен были помещены уже голые кости без мягких тканей. Интересно, что в те давние времена у некоторых народов существовал обычаи: Захватчики оскверняли сакральные места завоеванного народа, засыпая их в кавычках «нечистыми костями». Упоминания об этом сохранились в Ветхом Завете. Книга 4, Царств 23-33-4. Дальмены имеют сакральное значение и являются средством передачи энергии для духовного освобождения человека, слияния его личности с Духом, как частью Бога. Строители дольменов явно обладали технологиями и знаниями о Божественном Духе, о звуке, об энергии волны и их влиянии на пространство. Ведь основное свойство любой волны – это перенос энергии. Георгий Сидоров в книге «Наследие белых богов» отмечает, что дольмены создавались для того, чтобы настраивать ядра сознания человека на частоту Творца. Воздвигали их в местах силы, на солнечных склонах, хребтов и речных террасах, то есть в координатах пространства, которые насыщены потоками энергии, влияющих на пространство и энергетику человека. При строительстве дольменов использовались различные виды пород камня – гранит, песчаник, базальт, известняк, туф. Все они содержат в себе кварц, кристаллы которого имеют способность преобразовывать один вид энергии в другой. При внимательном рассмотрении некоторых дольменов видна грандиозность исполнения, техническая точность и отделка барельефа. Дольмены Краснодарского края отёсаны и сложены из песчаника, который обладает повышенной прочностью. Местный песчаник, хрупкие и ломкий, не обладает такими свойствами. Это указывает на то, что материал для строительства дольменов привозился издалека, либо за тысячелетия изменилась физика каменных пород. Причиной изменения мог быть природный катаклизм в те далекие времена, когда появились два морских пролива – Босфор и Дарданелла, соединивших Средиземное и Черное моря. Дальмины, как сакральные сооружения, строили на склонах водораздельной возвышенности или ровной местности с порталом, расположенным в сторону воды, либо в сторону Солнца. Таким образом, Дальмин образует единую волновую энергетическую систему. Пространство дальмена реагирует на потоки солнечной энергии в часы восхода и заката Солнца, Например, у входного отверстия дольмена стрелка компаса отклоняется не на 5, а на 20 градусов. Возле дольменов в это время наступает тишина, замолкает природа, и птицы, и насекомые. Можно сделать вывод о предназначении дольменов. Это гармонизация пространства планеты, передача или прием энергоинформационных потоков и оказание духовной помощи людям при запросе. Кто бывал у дольменов в районе Геленджика, наверняка знает, что, находясь у дольмена, можно получать новые энергии и информацию, необходимые в данный момент человеку. Любое общение с дольменами осуществляется на энергоинформационном уровне. В основе получения информации лежит углубленная медитация с обращением к духу дольмена. Важно понимать, как наладить взаимодействие с дольменами. Поток силы, который направляется подошедшему человеку, может войти в него только тогда, когда появляется очищение и возможность восприятия его человеком. Результат, который получает один, может серьезно разниться от результатов, которые получены другими. На фотографии дольмены в селе Пшада, Геленджик. Дольмены, несмотря на похожесть геометрических форм, имеет индивидуальный характер энергии. Объяснить это можно разными задачами каждого дольмена при воздействии на окружающее пространство. Каждая геометрическая фигура имеет торсионное поле кручения, свойственное лишь ей, которое воздействует на пространство, энергоструктуру и сознание человека определенным качеством энергии. Люди приходят к дольменам с пониманием того, что они являются местами силы. Их ведет поиск знаний, жажда откровения и надежда на помощь. Каждый получает то, что может получить и унести с собой. Далее. Возможность, которую стоит использовать. На самом деле каждый из нас совершает уникальный эксперимент перехода из одной плотности пространства в другую – в новую фазу существования души и тела. Те, кто проживал на Земле множество инкарнаций в Лемурии, Атлантиде и Египте в эпоху Средневековья – это старые души. Именно их души заказали опыт подъема вибрации в этом воплощении, который можно пройти только на планете Земля в эпоху квантового перехода. Еще до воплощения – они решили пройти этот путь, выбрав эту эпоху и свою программу жизни. У многих она сложная и трудная. И потому великая честь этим душам, познавшим чувство утраты и любовь к Создателю. Они ищут дорогу домой с тех пор, когда пришли впервые на Землю, потому что в глубине души знают, откуда они. Мы знали, что, окунувшись в генетику новых родителей, едва появившись на свет, мы все забудем. И лишь некоторые будут догадываться, что все происходящее с ними не случайно. Нам придется вслепую учиться, как жить, куда идти, и как найти себя в дуальности страха и любви. Мы знали, что придет, придется отрабатывать карму – получать жизненные уроки, чтобы иметь возможность помочь себе совершить подъем. Сейчас знаем в глубине подсознания, что хотели совершить подъем вибрации, дабы наша душа смогла найти дорогу к своему Создателю, который впервые воплотил ее на Земле. Мы знаем на уровне ДНК, что имеем возможность выйти из колеса сансары, выразив твердое намерение изменения своих энергоконструкций, а значит подъема своих вибраций. Это возможно только сейчас и только на Земле, в эпоху квантового перехода. Мы хорошо знаем, зачем мы здесь на самом деле. В реальности кажется, что все запутано, что нет возможности для выхода из состояния несовершенства и неустроенности жизни. Однако это иллюзия. Нужно понять, что процессы социума запрограммированы как иллюзия для нашего восприятия. По сути, это гипноз сценарного плана, и, к сожалению, он поддерживается неосознанностью самих людей и массовыми программами социума. Наши души воплотились в телах именно в это время для того, чтобы каждый из нас сделал свой выбор. Совершить подъем и приходить уже на обновленную землю – или вернуться в новый круг воплощения, сопровождаемый душевной и телесной болью на других планетах. Земля Гая получила новый маршрут в пятую мерность, и через несколько лет на ней уже не смогут воплощаться души, которые ранее могли существовать в низких вибрациях, имея задачу разрушения жизненного маршрута человека. Нужно принять тот факт, что каждый из нас имеет шанс совершить подъем – Иначе это называется вознесением в более высокую плотность пространства. Каждый из нас может создать свое свободное состояние, то есть через свою разумность влиять на пространство настоящего и будущего, создавать то общение и пространство, в которых он хочет находиться. Это не отдых и не работа. Это в истинном смысле слова «творение», единичное или коллективное, но это творение. Для этого нужно перестроить свое энергетическое состояние, принять ответственность за себя и свое будущее, из любви к себе. Энергия доброты, сочувствия, поддержки и любви – это маркер качества нового пространства. Этот путь требует терпения, поскольку деструктивные системы способствуют нашему медленному продвижению – этот процесс бывает медленным еще и по той причине, что человеку необходимо одобрение. Порой родные и близкие не поддерживают его на пути изменений. Можно ли помочь человеку в процессе подъема? И ответ – да, если он выразит намерение изменить свое энергетическое состояние и воспользоваться интуицией, которая будет вести его в этом процессе. Намерение – это убежденность, уверенность сознания человека в совершении умозаключения и действия. Наставники души всегда готовы включиться в любой процесс изменений, если человек выразил намерение. Помощь тем, кто желает изменений на пути подъема вибрации, кто желает ответов на пути своей жизни, приглашаем к участию в синергии Тури, встреча вместе силы, мысли, энергия, тела. Программа Синергия тура позволяет гармонизировать состояние человека, мысли, энергию, телом, наполняться энергией, активировать интуицию и внутренний мир, получить вдохновение и прекрасно отдохнуть. Территория тура горячий ключ, Геленджик. Вас ожидает атмосфера доброжелательности и поддержки, релаксация и взаимодействие с энергиями силы, медитации, энергопрактики. Беседы, экскурсии, отдых на море, консультации. Опытные ведущие окажут помощь каждому в процессе осознания личного подъема и взаимодействия с энергиями пространства. Уважаемые зрители, проходите в телеграм-канал, который так и называется «Встреча вместе силы», и вы получите всю необходимую информацию. Также, если вы пройдете по этой ссылке на этой странице, с этой статьей, а эту ссылку я отдельно помещу в описании страницы, вы попадаете прямо на сайт Валерия Денисова, главного организатора этого тура, который выглядит вот так. Сайт ⁇ Здравница гармонии ⁇ Валерия Денисова, телефоны и описание программы ⁇ Синергия тура ⁇ который пойдет, пройдет с 12 по 24 августа 2023 года. Вы можете принять в нем участие. Продолжительность на экране, место проведения и то, что будет здесь происходить. Заходите в телеграм-канал и звоните также по тем телефонам, которые указаны на экране. Уважаемые зрители, на этом все. Благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, было не только интересно, но и полезно. Канал Заметки Странника. До следующего выпуска. Пока-пока.